Google Ads анонсировал новинки для умных торговых компаний. Появится новый макет для объявлений, больше возможностей для анализа, изменения в отчетах и форматах. Привет, меня зовут Мария, и это новости Digital. В октябре Google Ads добавил новый макет объявления, который отображает карусель товаров в блоке Google Покупок на странице мобильного поиска. Пользователь сможет увидеть релевантные своему запросу товары и переключиться, кликая на название бренда вверху карусели. Воспользоваться макетом можно будет при создании новой умной торговой компании или при редактировании уже имеющейся. Также в умной торговой компании теперь можно добавлять видеоролики. А если собственных видеороликов нет, использовать те, что автоматически создаются на основе данных о товарах. Летом автоматическое создание видеороликов появилось в формате адаптивных медийных объявлений для КМС. В ноябре Google добавит новые возможности для анализа компаний. Для умных торговых компаний станут доступны симуляторы автостратегий. Это поможет рекламодателю понять, как изменение бюджета или показатели рентабельности инвестиций в рекламу повлияет на работу компании. К слову, ранее для торговых компаний стал доступен планировщик эффективности. Также Google добавит статистику аукционов в отчеты о категориях розничной торговли для поисковых и торговых компаний в редакторе отчетов Google Ads. Обновление позволит оценить процент полученных показов, частоту совпадения и долю выигрышей. Эта информация поможет принять решение о назначении ставок и планировании бюджета. В Merchant Center можно будет использовать новый редактор отчетов и просматривать дополнительные показатели, количество показов и рейтинг кликов по бесплатным объявлениям в Google покупках. Кроме того, Google снижает требования к запуску умных торговых компаний. Рекламу можно будет запустить без тегов ремаркетинга и добавить их позже для повышения эффективности. Google советует в праздничный сезон охватить новых потенциальных клиентов с помощью цели привлечения новых клиентов. При настройке цели необходимо указать стоимость привлечения нового клиента. Умная торговая компания станет оптимизированной для того, чтобы привлекать новых покупателей. Новые опции и инструменты помогут рекламодателям повысить видимость рекламы в праздничный сезон, продвинуть бренды, товары и сделать выводы, которые помогут повысить эффективность работы. Остались вопросы? Задавайте их нам в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!